Вы оформляете яркие и стильные интерьеры детских комнат? Хотите, чтобы ваших клиентов стало еще больше? Тогда этот ролик для вас. Мы создадим качественное продающее видео для вашего бизнеса. Зачем дизайнеру детских комнат видео? Спросите вы. Оно будет искать клиентов вместо вас. Ролик привлечет зрителей на ваш сайт и сделает их новыми заказчиками проектов детских комнат. Согласитесь, видео презентует ваше портфолио и расскажет обо всех выгодах работы с вами лучше, чем текст или картинка. Оно заденет эмоции зрителя, оставит яркий, образный отпечаток в его памяти. Также ролик ответит на частые вопросы заказчиков – кто вы и какой продукт предлагаете рынку, на чем вы специализируетесь, как узнать отзывы довольных клиентов о ваших проектах, почему нужно заказать интерьер комнаты для ребенка именно у вас и многие другие. Так вы экономите свое время на бесконечные встречи, звонки и презентации, и получаете новых заказчиков. К тому же это выгодно, благодаря низкой конкуренции сегодня видеореклама стоит в 5-10 раз меньше кликов в Яндекс Директ. Мы не только снимаем для вас качественное видео, но и продвигаем его по целевым каналам на YouTube, Фейсбуке и Instagram. А первый этап сотрудничества – разработку сценария – даже сделаем бесплатно. Оставляйте заявки под видео, пишите, звоните и подписывайтесь на наш канал «Видео для бизнеса».